Если ваш бизнес существует в виде юридического лица, банки смогут предложить вам следующие виды кредитов. Авердрафты, кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты на развитие, приобретение автотранспорта и оборудования, освоение новых направлений бизнеса, кредиты на приобретение недвижимости, агрокредиты. Авердрафт – это резервирование банком на расчетном счете организации некой суммы, которую клиент может потратить на насущные нужды, например, на закупку сырья или нового товара. Обычно сумма овердрафта равна месячному обороту фирмы и превысить ее компания не может. Овердрафт удобен тем что при необходимости его использования клиент вводит платежку в клиент банки и банк проводит операцию за счет кредитных средств так быстро и просто, как будто клиент использовал свои деньги. Основные предприятия, которые заинтересованы в данном продукте, это компании, занимающиеся торговой деятельностью. Именно вопрос покрытия кассовых разрывов для этих компаний стоит наиболее остро. Поэтому именно за счет пополнения оборотных средств они могут расширить объемы производства и выполнить обязательства перед контрагентами. Кредит на развитие бизнеса, как правило, предоставляет собой финансирование на покупку техники, недвижимости, автотранспортных средств, оборудования и других объектов. Такой кредит предоставляется на срок обычно от одного до трех лет. Залогом может выступать как приобретаемый объект, так и дополнительное имущество. Кредит на покупку объектов недвижимости предоставляется на приобретение офисных, складских или производственных помещений. Объектом залога, как правило, является имущество, которое покупается в кредит. Выбор программ финансирования в данном направлении достаточно широкий. Есть как краткосрочная программа на срок до одного года на посевную и уборочную кампании под залог техники, оборудования и недвижимости, а также долгосрочные кредиты на срок до трех года и более под залог недвижимости. Частные предприниматели могут воспользоваться двумя видами кредитов – это экспресс-кредиты и микрозаймы. Главное преимущество экспресс-кредитов – это простота и скорость в их оформлении. Но есть и существенный недостаток – это небольшая сумма финансирования. Займ может предоставляться как под залог, так и без него, в зависимости от банка. Микрокредиты предоставляются для более крупных предприятий. Суммы финансирования тут выше, но и срок предоставления дольше – 2-3 дня. Такие займы могут направляться на покупку автотранспорта, покупку оборудования, недвижимости, развитие бизнеса и другие направления. Пакет необходимых документов обычно включает в себя для юридического лица квартальные отчеты за последние три квартала, копии учредительных документов, документов о регистрации, перерегистрации. Протокол номер один о назначении директора и главного бухгалтера. Протокол собрания учредителей о подтверждении суммы и цели займа и полномочий руководителей подписывать все документы, связанные с получением кредита. Копии паспортов руководителей, имеющих право подписи и главного бухгалтера. Копии договоров аренды помещений и транспорта, договоров о совместной деятельности, выписку из обслуживающего банка о движении по счетам за последние 6 месяцев, оборотно сальдовые ведомости за последние 6 месяцев, список основных средств, копии документов, подтверждающих право собственности на недвижимые объекты, находящиеся на балансе предприятия, список товарно-материальных запасов на дату подачи заявки, копии лицензии на право занятия определенными видами деятельности, патентов и разрешений, список дебиторов и кредиторов заявителя на момент подачи заявки, калькуляция себестоимости выпускаемой продукции, любые другие документы, которые могут способствовать принятию решению о предоставлении кредита, карточка с образцами подписи директора и главного бухгалтера с печатью фирмы для СПД физических лиц частых предпринимателей, паспорт, идентификационный код, свидетельство о регистрации, единый налог, договора аренды, квартальные налоговые декларации, любые другие документы, которые могут способствовать принятию решения. В процессе анализа банки изучают финансовое состояние и бизнес-план клиента по таким показателям. Доходы и расходы, кредиторская и дебиторская задолженность, отношение собственных средств предприятия к заемным средствам, динамика финансовых потоков, ликвидность активов, рентабельность активов, рентабельность продаж. На этапе подготовки к заключению кредитного договора заемщик должен быть готов к возможным дополнительным трудностям и расходам. К ним могут относиться, проведение независимой экспертной оценки имущества, предоставляемого в залог, страхование залогового имущества. Повышенное внимание к эксплуатации или сбережению заложенного имущества. Ограничение на распоряжение имущества Предоставление дополнительного имущества в залог вместо потерянного или списанного. Банк откажет в выдаче займа, если деньги будут направляться на финансирование проектов, которые направлены на производство или поставку оружия, другую военную деятельность, связаны с функционированием казино или другими видами игрального бизнеса, направлены на производство или поставку табачных изделий или алкогольных напитков, не отвечают нормативам здравоохранения, окружающей среды и безопасности труда, природоохранительным и экологическим требованиям. Наиболее лояльное отношение банков к предпринимателям – это из сферы торговли. Так, у крупнейших банков-лидеров на рынке в портфеле преобладают именно кредиты небольшим магазинам. При этом большинство торговых кредитов направлено на пополнение оборотных средств. Также охотнее банки предоставляют кредиты предпринимателям со сферы услуг, например, заведением общественного питания, салонам красоты и другим. Лояльные банкиры и к автоперевозчикам, которые берут финансирование на покупку автотранспорта.